умные люди. Они хорошие, добрые, способные. Их очень много. Они родились прямыми и искренними. В них была искра. А потом их сломали. Другие люди и обстоятельства. И эти люди живут тихо, как говорила одна бабушка внучки. Нашел – молчи. Потерял – молчи. А ударились – терпи. Она вынесла много страданий и утрат эта бабушка. И не сломалась, надломилась. Так дерево надламывается, оно живо, но согнуто и ранено. Сломанные люди улыбаются тихо и тихо говорят: это хорошо, а потом добавляют, но все равно ничего не выйдет. Они говорят: тебе не дадут это сделать. Ничего не получится, силы не равны. Все хорошие места заняты, незачем соваться. Тебя не поймут. Это потому, что в свое время им не дали, не пустили, не поддержали. Или напали и отобрали. Подвергли давлению и облили грязью. Или еще что похуже сделали с ними. И их талант погиб. И талант счастья пропал. Талант он питается смелостью и действиями. Если опустить руки, остановиться, энергия исчезает. Аккумулятор садится. Сломленные люди вроде поддерживают и желают добра, но знают, что все это зря. Нет смысла бороться и достигать, все бесполезно. Посмотрите на нас. Мы тоже были полны сил и идей, и вот что сделали с нами. Ломают в детстве, в юности, в молодости. Пока еще можно сломать веру в себя. Надо личность. И с годами сломленных людей все больше. Они же еще и заражают других. И советуют заранее надломиться, согнуться, не высовываться, быть незаметным. Принять удары судьбы, заранее встав на колени. Самое странное, что именно на них удары и чаще. Такое вот наблюдение. И силы они теряют рано. Рано уходят со сцены. Им помочь почти невозможно. Надо крепко стоять на ногах и не верить их тихо печальному шепоту. Даже если что-то кажется недостижимым, невозможным, невероятным, если не сломаться, оно может произойти. Можно добиться и победить, и получить награду. Если верить в себя и просить помощи свыше, кто ищет опору в небе, тот побеждает.